В личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы можно войти при помощи устройства Rotoken. Для этого вам понадобится устройство Rotoken, программа CryptoPro CSP версии 5.0R2, программа CryptoPro ECP Browse Plugin, браузер поддерживающий ГОСТ TLS и расширение для браузера от CryptoPro. Для начала важное замечание. Войти в личный кабинет налогоплательщика при помощи устройства Rotoken на Mac OS можно только через браузер, который поддерживает ГОСТ TLS. Такими браузерами являются Яндекс. Браузер и гост Установите один из них перед началом работы. В данной инструкции мы покажем процесс настройки входа в личный кабинет на примере Яндекс Браузера. Ссылки на скачивание всего нужного ПО, а также ссылки на сайты личных кабинетов вы сможете найти в описании под видео. Шаг 1. Установим программу CryptoPro CSP актуальной версии. Для использования программы потребуется лицензия. Загружаем папку с установочным файлом с официального сайта и распаковываем ее. Нажимаем на распакованную папку macOS Uni и запускаем установочный файл, как показано на видео. Следуем инструкциям стандартного установщика программ. Читаем лицензионное соглашение и принимаем его. На выборочной установке необходимо отметить два дополнительных пункта. Их название представлены на экране. Вводим пароль от компьютера и дожидаемся завершения процесса установки. Установка завершена. Нажимаем «Закрыть». Криптопро CSP установлено. На компьютере в списке программ и в лаунчпад появился значок программы под названием «Инструменты Криптопро». Шаг второй. Установим приложение CryptoPro CP Browse Plugin и расширение для браузера от CryptoPro. Для этого открываем тот браузер, в котором собираемся работать, в нашем случае это Яндекс, и переходим по ссылке на сайт CryptoPro. Нажимаем «Скачать CryptoPro CP Browse Plugin». В результате начнется загрузка установочного файла. Открываем установочный файл и следуем инструкциям установщика. Также читаем и принимаем лицензионное соглашение. Программа была установлена на компьютер. Теперь необходимо установить расширение в браузер. Переходим по ссылке на сайт магазина приложений и напротив названия расширения нажимаем на кнопку ⁇ Добавить в Яндекс браузер ⁇ Нажимаем ⁇ Установить расширение ⁇ Готово! Все необходимое программное обеспечение было установлено. Шаг третий. Подключаем ROOTOKEN к компьютеру и устанавливаем сертификат. Открываем установленную ранее программу инструменты CryptoPro и переходим в раздел «Контейнеры». В этом разделе отобразятся все контейнеры с сертификатами электронных подписей, записанные на вашем ROOTOKEN. Выбираем нужный контейнер и нажимаем «Установить сертификат». Внизу под кнопкой отобразилось сообщение «Сертификат был успешно установлен». Все готово к работе. Шаг 4. Входим в личный кабинет. Нам нужно открыть браузер, который мы настроили ранее. Важная деталь работы с Яндекс-браузером. Чтобы вход через него был осуществлен корректно, для начала нужно его завершить принудительно, а затем открыть снова особым способом через терминал. После того, как браузер был закрыт принудительно, под его иконкой на док-панели больше нет точки, необходимо открыть его особым способом через терминал. В описании под видео вы можете найти специальную команду, которую нужно скопировать и вставить в терминал, а затем нажать Enter на клавиатуре. После ввода команды откроется браузер. В нем переходим на страницу личного кабинета любым удобным вам способом. В браузере отобразится окно с выбором сертификата. Выбираем нужный сертификат из списка и нажимаем ОК. Вводим пин-код устройства. Готово. Вход в личный кабинет налогоплательщика в Яндекс Яндекс.Браузере с помощью устройства RoToken успешно выполнен. Если вы планируете использовать Chromium ГОСТ, то его нужно также настроить, установив все расширения. Настройка не сильно отличается от настройки Яндекс Браузера, и базово вы можете опираться на это видео. Однако со всеми нюансами можно ознакомиться в текстовой инструкции, ссылка на нее находится в описании под видео.